Всем привет! В этом видео рассмотрим, как можно создать панораму маленькая планета на дроны F11 с подвесом камеры и F22. У этих дронов, кстати, есть один недостаточек. Вот так он снимает видео, и мы видим кадр как положено. Но если мы сделаем фотографию, то здесь мы увидим закручивание краев по принципу рыбьего глаза. Ну, по крайней мере, мой дрон делает так. Поэтому нам надо будет делать панораму из видео. Для начала взлетаем на интересующем нас месте. Здесь я набрал высоту 100 метров. Выравниваем камеру максимально вперед и начинаем вертеть дроном в нужном направлении, например, по часовой стрелке. Подвинули, отпустили, подвинули, отпустили, подвинули, отпустили. Зачем это надо? А потому что из этого видео мы будем делать скриншоты, из которых будем склеивать панораму. Сделали полный круг, опускаем чуть-чуть камеру, главное не переборщить, чуточку, и повторяем процедуру. После чего опять опускаем чуточку камеру. И снова главное не переборщить. И снова повторяем процедуру. Еще раз опускаем камеру. И повторяем. Ну и еще чуть-чуть приопустим. Ну и, наконец, пятый заход. Можно опустить ее полностью. Теперь нам потребуется на компе программа VLC Player. Заходим в настроечки. Здесь выбираем э, папку для сохранения скриншотов, которая вам нужна. Которая вам будет удобна. Формат GPG, чтобы не засорять место. Идем в горячие клавиши и ищем изготовление стоп-кадра. Вешаем удобную для вас клавишу, я повесил F12. Запускаем наше видео, и вот в те моменты, когда дрон приостанавливается, ставим видео на паузу, делаем скриншот. Это самая нудная процедура, но ее нужно выполнить. Теперь запускаем программу PTGUI, которая нам тоже нужна. Извините меня за мой английский. Запихиваем туда скриншоты, ставим вот эту кнопочку «Широкий угол», потому что программа не знает параметры съемки. И нажимаем кнопочку под циферкой 2. Идет магия, и мы получаем панораму 360 градусов. Зачем вот вверху жмем на маленький треугольничек и выбираем последний пункт. Далее вот этими стрелочками снизу и справа. Мы делаем это изображение как можно больше, ну, чтобы наша вот созданная планета занимала как можно больше, изображ... больше места на изображении на этом. Теперь выбираем здесь у нас оптимизацию. Но этот пункт не обязательный, но желательный. И также заходим вот сюда, вот в HDR. И здесь оптимизируем экспозицию. Именно будет оптимизация экспозиции, потому что здесь она не фиксируется на этой камере, так как не фиксируется баланс белого, он может прыгать, и программа будет это все выравнивать. Переходим на финальную вкладочку, ставим размер изображения как нибудь поменьше, потому что здесь детализации дрон не обладает, например, 8000, и жмем кнопочку «Создать панораму». Создается панорама, кстати, «быстро». Смотрим, что у нас получилось. Получилась у нас такая штука, похожая на старую грамм-пластинку с дыркой посередине. Сейчас нам это надо все отремонтировать. Для этого нам понадобится Photoshop или какой-нибудь подобный редактор типа GIMP. Закрашиваем края. Аня, сначала мы ее повернем так, как нужно. Но это по вкусу. Не обязательно поворачивать. И вот теперь можно закрашивать черные края. Для этого нам, конечно, потребуется инструмент штамп. Выбираем по вкусу размер этого штампа. Как нам будет удобнее штампировать, и будем закрашивать сейчас эти черные куски, тем, что есть поблизости. Главное, закрашивать все черные куски полностью, чтобы нигде не было никакой, никакой черноты не оставалось. Это нам нужно будет для автоматической коррекции контрастности. Теперь перемещаемся в центр. Надира здесь у нас нет. Это самая нижняя точка, когда камера смотрит по 90 градусов вниз. Поэтому нам надо ее нарисовать. И насколько я понял, на 90 градусов вниз камера у этих дронов не опускается. Ну, поскольку у нас тут снежок, никаких деталей нету, можно спокойным образом это все закрасить с помощью нашего штампа. После чего можно поставить автокоррекцию и можно еще цветовую коррекцию поставить по вкусу, хотя она особо тут ничего не поменяла, и посмотреть на результат работы. А, да, мутноватая, но так снимает камера. Я бы сказал, здесь разрешение больше, чем положено, поэтому его можно уменьшить. Заходим в размер изображения и ставим 5000 пикселей. И теперь смотрим, что у нас получилось. Да, не забываем сохранить полученный результат. Вот, в принципе, и все.